В этом выпуске канала Гринч вы узнаете, откуда Гринпис берет деньги. Они не падают с неба и не растут на деревьях, и нам они тоже нужны. Без них как-то не получается платить зарплату сотрудникам, покупать и содержать технику, проводить экспедиции и исследования. Гринпис принципиально не принимает пожертвования от корпораций и правительств. Этот принцип обеспечивает независимость Гринпис и дает нам возможность отстаивать интересы природы. Пожертвования обычных людей — это единственный источник финансирования Гринпис. Именно поэтому Гринпис существует уже полвека в мире и более 25 лет в России. Чтобы на пожертвования можно было хорошо работать, надо, чтобы их было достаточно и чтобы они были постоянными. Ведь только благодаря регулярным пожертвованиям можно планировать исследования, экспедиции, просветительскую работу и вообще все, что не является однократным действием. А помогать регулярно люди будут только если доверяют нам. А доверять они будут только если знают, что мы делаем. Именно поэтому Greenpeace ведет проект «Прямой диалог» в 39 странах своего присутствия. В ходе прямого диалога информационные представители идут на улицы городов, офисные и торговые центры, чтобы рассказать людям о нашей деятельности и предложить стать сторонниками. Именно благодаря прямому диалогу формируется до 80% всего бюджета Greenpeace в мире. 20 оставшихся процентов это, например, пожертвования из интернета или крупные пожертвования. В России проект работает с 2014 года. За это время более 150 тысяч человек из разных городов выяснили, что с помощью раздельного сбора отходы превращаются из мусора в ценное вторсырье. Узнали о природных пожарах, спасенных лесах и уникальных природных территориях, которые удалось сохранить. В разное время в проекте участвовали следующие города Владимир, Липецк, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Набережные Челны и Жевск проект идет в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Благодаря работе проекта тысячи людей решили поддерживать нас ежемесячно, что для нас очень важно. диалог существует гораздо дольше. Например, во Франции проект работает уже 20 лет, а команда из информационных представителей насчитывает более 100 человек. Ребята из прямого диалога точно такие же члены команды нашей большой Greenpeace семьи, как и сторонники, волонтеры и сотрудники. Информационные представители регулярно общаются с экспертами Greenpeace, чтобы быть в курсе последних событий. Они охотно участвуют в жизни организации и часто остаются с нами надолго. В религийском офисе в среднем информационный представитель работает с нашими проектами по полтора года. Для некоторых участие в прямом диалоге становится важным жизненным этапом. Меняются ежедневные привычки, и ребята становятся более экологически ответственными. Например, начинают раздельно собирать вторсырье. Чаще всего нам задают два вопроса по поводу прямого диалога. Первое. Как понять, что представившийся человек действительно работает в прямом диалоге Greenpeace? Представители обязательно носят нагрудный значок или промо-накидку с логотипами Greenpeace и прямого диалога. Кроме этого, у каждого из них есть бейдж с номерами телефонов, по которым вы можете задать любые вопросы о нашей работе и персональный ID, который можно проверить на сайте Greenpeace. Второй вопрос. Почему у информационных представителей Greenpeace можно оформить только регулярное пожертвование? Ответ прост. Только регулярная поддержка позволяет нам планировать работу и быть уверенными, что завтра наши проекты будут существовать. Проект «Прямой диалог» нацелен именно на подключение таких небольших, но регулярных пожертвований. Если вы пока не готовы к таким долговременным обязательствам, можно всегда сделать единовременное пожертвование на сайте join.greenpeace.ru. Ссылка в описании. Теперь, когда вы знаете, зачем нам нужен прямой диалог и можете с легкостью опознать представителя, с ним, узнаете и много интересного. А также вы можете стать нашим сторонником и внести свой вклад в сохранение природы. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, мы всем ответим. Всем пока!